Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для тельцов на май 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом мы вытащим несколько карт на любовь. Вначале для тех, кто в паре, а потом для тех, кто одинок или в поиске. Ну, а потом, естественно, про финансы. Ну что ж, мои дорогие, начнем?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 потерях каких-то, карта, когда мы как бы плачем над пролитым молоком или вином, то есть то, что ушло, оно уже ушло, и карта такая философская, говорит о том, что надо сосредотачиваться но на настоящем и думать о будущем, а то, что было в прошлом, это уже ушло, и как бы из прошлого всегда надо выносить какой-то урок, его надо помнить, а само, само событие, саму ситуацию надо отпустить и двигаться вперед. Вот это вот вам такое, такое послание от карт, мои дорогие. Не тратить время на сожаление, потому что это бесполезно. В центре креста у вас королева Пентаклей, которую перекрывает карта Солнца. Замечательно. В основе креста карта Дьявола. В недавнем прошлом карта Отшельника. Во главе вашего расклада пятерка Пентаклей. В ближайшем будущем карта Умеренности. Для вас, мои дорогие, карта Суда и Справедливости. Как у вас много старших арканов. В вашем окружении карта Повешенного. Еще один старший аркан. Надежда и страхи. Король Пентаклей. И чем все завершится? Карта Верховная Жрица. Еще один старший аркан. ну-ка, давайте посчитаем. Раз, два, три... Четыре, пять, шесть, семь. Семь из десяти – семь. Какие-то знаменательные события для тельцов в этот период. Я думаю, что расклад не только на май месяц. Это будет длиться у вас намного дольше, у кого-то из вас. Посмотрите, какие карты. Карта Королева Пентаклей, карта Солнца. Самая позитивная карта в колоде Таро. Королева Пентаклей – это, кстати, для женщин, это может быть вы, так как это женщина элемента земли, девы, тельцы, козероги. Для мужчины, может быть, это ваша партнерша, партнерша по жизни. Если это не женщина элемента земли, то есть дева, телец, козерог, это может быть любая женщина, заботливая, умеющая обращаться с деньгами. Это еще может быть человек, работающий в среде финансов, в области финансов. Это может быть бухгалтер банкир, работающий в банке, женщина, или, может быть, финансист, связанная с финансами, либо человек обеспеченный, то есть денежка у него имеется, имеется, вводятся деньги. Карта матери иногда проигрывается, причем, знаете, королева Пентакли – это человек, который всегда может помочь практическим советам, либо вот именно деньгами то есть всегда поможет вам деньгами. Если вы надеетесь получить деньги, например, из банка, и женщины – это как бы главный элемент для этого, то есть вы подали какое-то прошение или заявление, то получите карта Солнца тут вам самый позитив. Если просите деньги у матери вашей, чтобы она вам помогла, то, естественно, вам дадут эти деньги. Вообще карта Солнца просто замечательная. Еще, да, я забыла сказать, что если эта карта для вас, для женщин, например, то карта представляет вас как королеву пентаклей, то есть с финансами... Фин... Вы будете чувствовать себя именно вот как королева, то есть финансами, все будет замечательно, вы будете держать вот эту монетку в руках. И карта солнца, я не устаю повторять, самая позитивная карта в колоде Тара, все у вас будет замечательно в этом месяце. Это... Что-то новое. На карте нарисован новорожденный, то есть что-то новое может войти в вашу жизнь. Именно беременность, рождение детей, если либо ваших, либо ваших детей, внуков. Это может быть новые отношения, новая работа. Это могут быть поездки куда-то в теплые страны для вас. Что-то самое-самое такое вот позитивное. Причем эта карта в самом центре вашего расклада и она будет поддерживать вас вот на протяжении всего этого месяца. Я думаю, дальше в основе вашего креста карта. Дьявола особо не пугайтесь, как бы карта дьявола представляет знак зодиака Козерогов. Кто-то из Козерогов может быть для вас очень значительным в этот период. Еще эта карта, когда мы, это очень как бы подходит всем знаком э, земной стихии и девам и тельцам и козерогам это трудоголика все, когда мы с... все то что мы совершаем излишнее то есть э, трудоголизм шопоголики э, все что мы иногда это кстати сексуальная привязанность э, излишняя сексуальная знаете оторваться не можете что ли друг от друга вот такое может быть ну все замечательно это э, сексуальность это такая чувственность, скорее всего, вот по этой карте. Ну и давайте помнить про ее негативные стороны. Естественно, есть у этой карты Это алкоголизм, это принятие наркотиков, это игровая зависимость. Все что, то, что излишнее у нас. Поэтому это не обязательно у вас, это в вашем основе. Может быть, вы кто-то рядом с вами и как бы влияет это вот, вот эти вот как их назвать, грешки, что ли, человека на вашу жизнь. Может быть, кто-то рядом с вами. В недавнем прошлом у нас карта Отшельника, Старший Аркан представляет знак Задяка Деву. Это карта, когда... Карта одиночества, причем, знаете, такого. Хочу побыть наедине с самим собой, хочу уединиться. Можно, знаете, вот так чувствовать себя, даже когда мы окружены большим количеством народа, но вы чувствуете, что... Вы одиноки, вы один, или вам хочется быть, или вы полностью отключаетесь от всего вот такое состояние. Эта карта спиритуальная говорит о том, что период, когда мы начинаем разбираться в своей душе, на сердце, как у нас все вот в голове иногда тоже в своей, все-таки это карта мыслителя. Мы пользуемся этим моментом, то есть, одиночество, чтобы разобраться, или хотим уединиться, чтобы разобраться в себе, побыть наедине с самим собой. Карта э, медлительности, то есть, может быть, была какая-то, э, дела замедлились у вас в недавнем прошлом, но не говорит о том, что все остановилось, потому что отшельник, он очень медленно и верно двигается по пустыне, то есть, да, медленно, но оно двигается все равно куда-то. В основе вашего, во главе вашего креста пятерка пентаклей, это когда человек переживает, или, может быть, вы это ваше постоянное такое состояние, либо вот в этот период, это когда мы постоянно боимся бедноты, боимся, что у нас не будет достаточно денег, что вот в этом месяце все хорошо, а вдруг в следующем месяце опять не будет. Страх, страх бедности, страх каких-то, знаете, что что-то именно вот в финансовой среде случится. Это еще карта помощи, может быть, если как бы вы, у вас-то все в порядке, может быть, вам надо пом помочь кому-то, у кого проблемы именно либо с деньгами. Это не карта долгов, то есть дать в долг, а именно помочь как-то, может быть, именно практически, Устроить на работу, я не знаю, найти человеку работу, чтобы он начал зарабатывать. Это еще карта жилья, проблем с жильем, может кого-то приютить временно или еще что-то. Да, кстати, может быть и у вас могут быть какие-то проблемы с жильем, потому что... Ну, знаете, какие проблемы? Не то, что у вас денег нет на жилье купить, а, например, если вы снимаете, вас могут попросить съехать неожиданно, а вы еще не готовы, вот нет у вас другого жилья. Вот такие вот проблемы как бы. В ближайшем будущем замечательная карта, карта умеренности представляет старший, арг... старший аркан, стрель... это старший аркан представляет знак зодиака стрельцов. Ну, что тут говорить? Говорить Говорит о терпении, о том, что надо быть терпеливыми, и говорит о том, что все в меру. Знаете, полная противоположность карте дьявола. Карта дьявола все излишне. Знаете, я часто привожу пример. Я когда один раз, один раз вытащила эту карту своей подруге, когда читала ей, я делала расклад, она сказала: Да, да, я знаю, у меня вот такая вот есть. Я ем слишком много шоколада. У меня привязанность к шоколаду слишком addiction, как это, зависимость, зависимость, да. К шоколаду. Ну вот, а тут наоборот, все умеренное надо как бы делать. А еще эта карта такая, знаете, она говорит, что по-английски карта называется temperance, от латинского слова temperara, то есть уме э, смешивать. То есть надо смешивать все стороны нашей жизни в правильной пропорции. То есть работа, естественно, дети, семья, друзья, хобби какие-то. Все это должно быть в нашей жизни, но оно все должно быть в правильной пропорции, чтобы не было вот этого вот, когда начинается излишнее гуляние или работа слишком. Вот тогда баланс нарушается. А что она делает? Она пытается добиться вот этой вот такой вот температуры, горячая, холодная вода, она их переливает, пытаясь добиться вот средней температуры. То есть все должно, все хорошо в меру вот по этой каре, карте. А вам замечательная карта, карта Суда и Справедливости. Старший Аркан представляет знак Зодиака Весы и говорит о, во-первых, судебных решениях вам, а прям вам, прям вашу суть выпала. То есть, может быть, вы ждете чего-то, либо вы хотите добиться справедливости, не обязательно юридической, но вот какой-то справедливости. Может быть, отстаиваете какую-то свою позицию, и вы хотите, чтобы вот было все справедливо, честно, вот так вот. Ну, и либо, как я сказала, может быть, решение суда. Суда, оно может быть либо в вашу пользу, либо 50 на 50 решится. Никого не обидит суд, ни вас, ни вашего оппонента. Иногда это, во-первых, раз вам, ваше эго, то тут, может быть, заслужили, заслужили какие-то подарки судьбы она может послать вам и не думайте что ой за что за что-то вам все-таки судьба послала это то есть заслужили либо это может быть кармическая справедливость вы узнаете что кого-то наказала судьба за что-то а человек может быть был несправедлив по отношению к вам то есть вот такая вот судьба все расставит на свои места Вокруг вас, вокруг вас э, все может как-то, знаете, замереть, что-то какое-то произойдет, какая-то пауза может произойти вокруг вас, в делах ли это, в отношениях ли это, с близкими, с друзьями, с любимыми, с детьми ли, но вот это вот такое вот, может быть, вы как-то были у вас активные отношения с кем-то, а потом вдруг как-то все подвисло, что давно не слышали от кого-то. Может быть, еще эта карта говорит о пожертвовании. Иногда, может быть, надо пожертвовать какими-то отношениями, потому что они как-то не двигаются дальше. Это иногда, может быть, даже дружеские отношения. То есть они не приносят больше никаких, никакой радости. То есть пора двигаться вперед и оставить эти отношения позади. Надежды и страхи, ну, скорее всего, надежда, король Пентаклей. Это мы говорили про королеву Пентакли, а теперь у нас король, мужчина, мужчина элемента земли, девы, тельцы, козероги. Кто-то из тельцов надеется только на себя <laughs> и на свои ресурсы, на свои силы, на свои способности, на свое финансовое благополучие. Либо для женщин, может быть, вы хотели бы встретить вот такого надежного, потому что земные знаки, они надежные, а у них такой аналитический склад ума, они позаботятся и практичны, и еще вдобавок обеспечены. Либо умеют зарабатывать денежку, то есть и правильно с ними обращаются и зарабатывают деньги. Вот так вот. И ваша последняя карта – карта Верховной Жрицы, карта, которая говорит вам, что доверяйте себе, доверяйте своей интуиции. Это еще карта бездействия, то есть если как-то все вокруг вас замерло, то и, может быть, оно так и надо, потому что карта говорит, что торопиться не надо, надо посидеть, подумать, разобраться в себе, слушать себя, слушать свое сердце, слушать свою Душу, и как бы э, доверять, доверять своим чувствам, тому шестому чувству интуиции своей. Карта еще эзотерическая, она говорит о, может быть, кто-то из вас решит заняться, она изучает Тору, кто-то решит заняться религией, кто-то изучать религиозные какие-то практики, спиритуальные, эзотерику, астрологию, Тару. Либо вы можете сходить, может быть, к тарологу, к астрологу или эзотерику. Ну, давайте посмотрим, как обещала про любовь. колода у нас как раз такая любовная первые три карты для тех кто в паре Ух ты туз посоха страсть страсти кипят суды справедливость и девятка пентаклей. Ну, заслужили, может быть, были одиноки, какое долгое время, одиноки, но обеспечены, это карта одинокой женщины, причем после развода, может быть, это второй брак, вторые отношения у вас, человек обеспеченный, карта кармической справедливости в данном случае, и вот вам, пожалуйста, туз, туз посохов, это страсть, это туз... Посох – это фаллический символ, то есть э, сексуальность, притяжение, такая ф... химия между вами. Ну, замечательные для пары карты. Заслужили? Что заслужили, то и получили. Для тех, кто одинок и в поиске. Шестерка мечей, король мечей. И двойка посохов. Ну что ж, все двери открыты для вас. У вас а, есть возможности. То есть, а, если вы приложите какие-то усилия, то вы а, как бы можете встретить, кто-то может встретить мужчину, король для женщины именно, а, король мечей. А, король мечей – это мужчина элемента воздуха, весы, близнецы, водолеи. Либо это мужчина, занимающийся определенной профессией, либо интеллектуальной деятельностью, это может быть судья или адвокат, либо хирург, дантист, служащий, служащий в войсках или в полиции, может быть, там, где справедливость. Человек, любящий, чтобы все было справедливо и честно, любящий добраться до сути дела. Кстати, у вас, может быть... Вы можете встретить этого человека на своем счастливом берегу, то есть после э, развода, может быть, для кого-то. Э, после того, как вы ушли с работы на новое место, вы можете там встретить этого человека. Либо после переезда, если вы переехали куда-то, либо в другую страну, либо в другой город, либо в другое место, то есть пересекли вот эту реку жизни и как бы очутились на этом берегу счастья своем, то есть в другом туда, куда вы стремитесь, там вы можете встретить и вот э, больше по, для женщин получается, но ну, и для мужчин тоже самое, то есть, может быть, для вас тоже все дороги для вас открыты, двойка посохов, выбирайте, что что вы хотите. Ну, давайте теперь посмотрим про финансы. Ваша первая карта – тройка посохов, карта звезды, замечательно, и карта луны. Ну что ж, давайте смотреть. Во-первых, тройка посохов – карта расширения. Она очень хороша для именно карьеры, для работы, для своего бизнеса, потому что говорит о том, что, ну, вкладывались, вкладывались в свою, в свою работу, в свое делали, и вот-вот-вот должны подойти ваши корабли с прибылью, то есть должны получить то, что заслужили. И карта звезды, я думаю, получите исполнение желаний, исполнение ваших... Мечтаний каких-то. Быть, кстати, в центре внимания, привлекать к себе, как, может быть, как хороший специалист, как, если вы, например, у вас своя компания, то есть вот это вот успех. Вот так вот по этой карте. Ну, замечательно. И э, карта Луны. Во-первых, Старший Аркан представляет э, знак Зодиака Раков. Может быть, кто-то из Раков для вас э, значительен именно в этой. И карта Интуиции. То есть доверяйте своей интуиции, вот когда вы... Э, я не знаю, по работе ли, по бизнесу или по каким-то вашей карьере. Доверяйте себе и своей интуиции, мои дорогие. Ну что ж, замечательный расклад получился. Я еще раз хочу сказать, что очень много было старших арканов. Так что я думаю, это будет на очень длительный срок для вас. Вот такая вот замечательная, замечательная карта. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.